Конечно, я схватяшь ладонь, а все вокруг меня подумай Восьми и проверь Я Привычка, пускай, жизни от них Придуманной войны здесь ты играешь роль. Мы и я на мгновенье исчезну, если ты когда придет пора, и ты найдешь ответ, я, я, с головой, чтобы здесь быть собой.